Немножко об истории. Многие бренды начинают свою историю с того, что когда-то, однажды, много лет назад, э -э, мы как-то ехали, заехали в какую-то, послушали какой то сырье, и начиналась какая-то история. Или кто-то какой-то там решил выпустить альбегидный аромат, начиналась какая-то история. Либо кто-то говорил: мы как-то сидели с друзьями, выпивали, и пришла в голову какая-то идея. Много лет назад и так далее, и так далее. На самом деле история началась в Москве, началась она неспроста, и к этой истории я чуть больше расскажу, как начиналось, чтобы понимали, как, с чем это едят. У нее есть предыстория в этой истории. Как-то еще года три назад, наверное, мы встретились в Сочи, и родилась такая идея, ну, идея, просто высказана фраза была, о том, что а давай, может быть, выпустим нишу какую-то, попробуем. Ну, как-то нишу и нишу. Мы поговорили и, собственно, отложилось куда-то, видимо, на подкорке. А потом, по прошествии какого-то времени к этой идее еще раз, возвращались еще раз. И она, видимо, зрела в этом состоянии, в наших умах. И в, наш, в нашу великую, ну, не только в нашу страну, пришла пандемия. Это был первый локдаун. И, честно скажу, мы просто с женой уже с ума сошлись. Сказали, давай мы пойдем куда-нибудь погуляем в парк, потому что ну, нет силы сидеть дома. Тогда, помните, первый жесткий локдаун был, когда вообще просто из дома нельзя было выходить. Мы сбежали, Это сделали какие-то... У нас не да. было. У нас, У, нас был... Был... У нас было совсем Вы абсолютно... Был. Да. Выходили да. Мы э, должны были делать специальные пропуска, оформлять. Я как директор компании сделал специальный пропуск, один на том, что я иду на работу. И вот мы под этим пропусками сбежали в парк просто погулять, потому что невозможно было. Вот мы гуляли. И у нас как бы, ну, и мы понимали, что, слушайте, как, а это была весна, помните, это апрель был. Весна, конец э, апреля, начало мая. Э, мы гуляли по парку в, вот здесь на Мичуринском проспекте. И, ну, как, что, что тогда говорить? Вот как здорово, как здорово, как здорово все-таки выходить вообще в мир. Вообще прекрасно. А надо было понимать, что у нас была запланирована выставка э, тоже по одному проекту. Мы готовили парфюмерный проект для блогера одного. Он так и не состоялся, как раз из-за пандемии. И нам нужно было выехать. Я так все думаю, мы выйдем, посмотрим на упаковку, выйдем в Амстердам на выставку, и подсмотрим какие-то идеи для продуктов ломбре. Подсмотрим идеи, и все. И Амстердам накрылся медным тазом. Ну, просто все. Счастье. И мы идем, горюем по этому парку, типа, вот, как же так, Амстердам. <связано> что ж такое... Вот сейчас был Амстердам, подумали мы. А потом подхватили идею дальше, а слушай, еще бы в брюге съездить, не, не были никогда. Да, слушай, сколько красивых мест. Сколько в этом мире красивых мест, куда мы не можем попасть. Ну, места, места, места, и вдруг опять всплывает идея, слушай, вот парфюмерия, парфюмерия, ниша, места, и как-то это начало связываться в одну логику, и мы подумали, слушай, ну, действительно, может быть, а давай выпустим, знаете, на уровне а давай вот выпустим вот просто для себя что-то. Ну, для себя. Так, чтобы нам нравилось, друзьям нашим понравилось на сто процентов. Так чтобы вот, вот, вот прям хотим, вот, вот хотим вот такой аромат. И назовем это какой-то историей, которая связана с географией, в те места, в которые хотелось бы попасть. Там Амстердам, Италия, как-то в головах там сразу. Эта идея захватывает, как правило, ты начинаешь генерировать идеи там. Вот, а было бы здорово вот так. А слушай, а можно привлечь вот этих ребят, они смогут. Слушай, а как же сделать аромат? А как же сделать аромат, который нравится тем, которые есть? Ну, тем, которые есть, это значит, вот свои друзья, знакомые, там, не знаю, консультанты, ну, те, кто тебя окружает. И мы вывели для себя несколько принципов, которые, которым должен соответствовать такое, так, такая коллекция. Это уже тогда начало, начался разговор о коллекции, потому что мы сначала ароматом, а давай два, а давай три, и дошло, появилось слово коллекция. Какие основные принципы? Ну, во-первых, он должен быть очень красивым. То есть, э, таким, чтобы он нравился ну, нам и нашим друзьям. То есть, мы всегда мы делали, делали э, в идее, как бы, давай сделаем аромат для своих. Что а, во Второе, очень приятно, когда он на тебе долго живет. Ну, то есть, не, мы говорим даже не про стойкость, а про аромат как некая субстанция, которая может жить. Она живет, развивается, у нее есть первая нота, вторая есть красивые шлейфы есть очень красивые шлейфовые ароматы это вторая ценность которую мы хотели бы там увидеть он должен хорошо и дорого выглядеть ну то есть такое когда ну, я не скрою у меня в своем кругу есть много состоятельных людей ну, друзей и хочется знаете вот вот прийти и сказать, вот это мы сделали и он должен хорошо и дорого выглядеть то есть это должен быть аромат которым ты гордишься с точки зрения даже от, от начала, начиная от упаковки, заканчивая запахом, ароматом. Сыном, да? а, понятно, что а вообще, что такое, в чем разница ниши и не ниши, знаете? Это вообще маркетинговый ход или, или, или такое есть на самом деле, как вы думаете? Есть. В чем фишка? Почему ниша является нишей? Почему она такая, какая она есть? Почему они так, не так звучат? Обычно нишевые ароматы, да, все верно. Они создаются либо на основе какого-то эксклюзивного сырья, которое очень дорогое или труднодоступное, как сегодня говорил Мачей, либо делается очень дорогая упаковка, а либо делается и то и другое. Тогда эти ароматы стоят там, например, ну, вот я знаю представителей, которые начинаются от 12 тысяч до, ну не знаю, 40-50, 25 вот это вот как бы такие. То есть он, в принципе, хотелось сделать такой аромат, чтобы он был из этого вот рынка, но ну, понятно, что доступнее. Доступнее – это как бы тот принцип, который в Ломбре был заложен еще 20 лет назад Петром, когда хочется сделать косметику и парфюмерию, которая ну, сама по себе хороша по качеству, но доступнее, чем, чем остальное. Мы хотели, чтобы это подошло молодым. То есть… У меня сын очень любит пользоваться парфюмерией. Я так недавно зашел э, в ванную комнату, у нас разные ванные комнаты, зашел и говорит, подожди, это все твое, что ли? У него, на, на, на, наверное, в коллекции больше, чем у меня, на самом деле, ароматов. Ну, по крайней мере, мне так показалось. То есть я не ожидал такого. То есть, условно говоря, когда мы начали делать аромат, у меня вообще с, с, людьми, с детьми очень хорошее отношение, и мне хочется всегда э, как-то сделать так, чтобы они сказали, ого, круто, да Это слово «круто» от молодежи, оно очень дорого стоит. То есть хочется быть, ну, как минимум с детьми, общаться на уровне э, того, что ты... То есть показывать, что ты... Парни, да мы здесь ха, еще вас типа сделаем, нормально. Вот хочется, чтобы оно нравилось молодым. То есть это должен быть аромат, который... Дизайн которого и аромат, который соответствует как молодой аудитории, так и взрослой аудитории. Потому что мы это уже... Мне в следующем году 50, страшно сказать, да? А, ну, то есть, тоже хочется, что нравилось тебе, но это, тем не менее, детям мои. И а, нравится своим, то есть, друзьям. Поэтому, когда мы создавали аромат, а, я его... Ну, так, чтобы он нравился своим, у меня как бы идея состояла в том, что надо моих друзей вовлекать в то, чтобы они создавали аромат. Для себя же тоже. То есть, я задавал вопросы, вот вы знаете в Сочах, а что вам нравится, а какие названия? То есть какие ароматы включать, эти, эти, то есть было много предложений, мы отбираем из предложений, мы слышу, слушаем предложения, которые нам приносят наши друзья и знакомые, в том числе вы, потому что мы с вами говорили об этом и в Сочи, и в Москве. И мы участвуем, обсуждаем это ну, на каждом этапе. От начала, от упаковки, потому что упаковку мы тоже обсуждали и с украинцами, и с польскими офисами и сами, и нас отправляли, давай так, а давай так, давай сделаем это. Нам очень важно, чтобы это было, чтобы это было, ну, такой, я не знаю, народный бренд. Ну, то есть, чтобы это нравилось, чтобы это было вкусно многим, точно так же, как и тебе. Поэтому вот этих пять основных ценностей, которые мы решили тогда заложить, мы реализуем до сегодняшнего момента. Хочу обратить внимание, что здесь нигде не стоит слово о происхождении товара нигде не стоит вообще Франция. Это плохо или хорошо? Мне вообще честно сказать, вот искренне скажу, мне все равно, так это или нет, но волей случая, судеб, мы действительно в процессе создания получаем разные образцы, разные образцы, там один, второй. Я намеренно прошу наших коллег компанию Монгерт, самих основателей, чтобы они не говорили, откуда образцы, чтобы у меня не было предпосылки, понимать, откуда, собственно, происходит тот или другой образец. То есть мы выслушиваем его, тестируем на, на раскрываемость первую ноту, вторую ноту, третью ноту, как открывается первая, вторая, третья. Все тестируем, откидываем одни, вторые, третьи. И остается лучший, лучший который на, каждой, на каждом этапе раскрывается красивее всего. Красивее с точки зрения первой ценности, да? Лучший, который хорошо держится, потому что мы там на следующий день тестируем, насколько он стоит, этот аромат, насколько он держится. Да? И нигде не стоит задача сделать это французской. Но в воле случая получается во по Франции. И здесь ничего не Тут, видимо, какая-то культура, видимо, ну, видимо, традиция французского парфюмерного дела, она как бы сильнее, видимо, не знаю. Но еще раз скажу, что у меня нет такой задачи. Это не... для нас не важно. Для, для меня также не важно степень совпадения того то аромата, который мы сделаем, с тем прототипом, о котором мы ведем речь, потому что все ароматы строятся на каких-то прототипах. Да? Мне важно, чтобы он красиво раскрылся. То есть то, что они совпадают сильно, это вы сами увидите, когда послушаете. Но и... но самое главное раскрытие, самая главная стойкость и чтобы нравилось своим. Как на самом деле мы протестировали, чтобы было понятно по стойкости, держится э, аромат. А я скажу чуть позже об этом. Потому что мы будем говорить о концентрации, в какой форме будет аромат. Родился э, бренд, называемый, назыв, который называется Notes. Notes это. <coughs> почему Notes? Потому что когда мы говорили про страны, мы говорили про путешествия, и мы э, сказали, здорово было бы, чтобы человек, который путешествует по странам, там, мы или наши знакомые, или кто-то еще, ну, то есть, э, описывал эти ароматы с точки зрения того места, где он побывал. Э, например, <coughs> это может быть, не знаю, кто-то из вас. Это может быть какой-то человек, который занимается профессионально путешествием. Это может быть какой-то travel-блогер. И notes в переводе с английского означает «записки», «заметки». Да, есть еще второе значение этого слова, notes в переводе с английского означает ноты, парфюмерные ноты, музыка, звучание и так далее. То есть это бренд, который объединяет два таких смысла, который наделен нотами, звучанием и заметками, которые к нам могут прилететь из какой-то страны, которой мы, условно говоря, посвятим этот аромат. Даже не страны, может быть, городу или месту или так далее. Вот, собственно говоря, так выражается концепция. Здесь немножко искаженный дизайн флакона на концепции нарисован. Но она не такая, она по-пузатее и потолще. Да, у нас немножко здесь сжат экран, к сожалению. Вы посмотрите, можете посмотреть на, на, на бутылочку более в более-менее флаконе в размере вот здесь, на экранчике. Она будет, ну, пропорциональный объем э, флакона 50 мл. Э, что характерного? Что сам флакон, сам, сама концепция, она, мы просто обратили внимание, что все ароматы той группы, которую мы выбираем, а мы очень тщательно относимся к выбору. Э, я, по-моему, выключил звук. послушайте, пожалуйста, трансляцию. все ароматы, которые мы выбираем, они относятся, как правило, к группе унисекс. Поэтому по поводу разные издания, разные эксперты оценивают эту ситуацию по-разному. Кто-то говорит, что это женские ароматы, но большинство экспертных мнений говорит о том, что те ароматы, которые мы ну, более судя выбрали, относятся к группе унисекс. Соответственно, сам флакон он отражает эту тенденцию. С точки зрения такой подачи я даже очень рад, что так получилось, потому что вообще, в принципе, знаете, есть такая... Ну, иногда психологи отмечают такую проблему, когда люди проживают не свою жизнь, не свои желания. Знаете, такую тему, когда там... Одеваются, как кто-то, пользуются, едят, как кто-то рекомендует, ездят на машинах, которые рекомендуют. И, но это не их. и Есть даже группа психологов, которая говорит, слушайте ну, самое простое упражнение, которое посвящено тому, чтобы научиться слушать себя, это э, прийти в ресторан, закрыть все цены и выбрать тот продукт, который вы хотите, а не который вам посоветуют, кто для которого связан с какой-то ценой, научиться выбирать то, что вам вам ваше. Поэтому вот к чему это? В концепции парфюмерных ароматов, которые мы предложим буквально вот через несколько месяцев, мы считаем, что сама унификация флакона, она это крутая идея, потому что ты не будешь относиться мужское это или женское. Вот меня, помню, в истории было мне очень нравился аромат Элизабет Арден Зеленый чай. Ну, это женский аромат, считается, но он мне так нравился, но я никак не мог его как бы, использовать, потому что ну, он женский. это Все нормально. <laughs>, да? Поэтому э, сама концепция флакона она достаточно нейтральна. Здесь понятно, что какие-то ароматы будут более сладкими, более теплыми, такими вот более женственными, я бы сказал. Но это вовсе не означает, что они муж женские. Э, в коллекции четвертым ароматом, который мы выбрали, будет с моей точки зрения субъективный абсолютно. Более мужской аромат. Но это не означает, вот у меня есть знакомая, которая сказала, я, вот выпустишь, я у тебя выкуплю всю партию, потому что это прям моя девушка, там 38 лет, она говорит, я выкуплю, потому что все мое. А он более мужской, я так считаю. Поэтому здесь э, идея состоит в том, что мы даем возможность не выбирать по принципу, который связан с какой-то э, ну, каким-то отнесением или, допустим, со стереотипом женскости, муж, мужскости, там цены дороговизны и так далее это как бы он будет достаточно скетичный он будет достаточно он здорово будет смотреться вплоть до того что э, короб, картонная коробочка будет такая мягкая тепленькая тё, на ночью когда откроете откр, откр, откроете черная будет крышка будет черный внутри э, гофрокартон будет будет круто то есть я получите посмотреть флакон стекло, флакон стекло конечно а, и более того, для того, чтобы достичь этой стойкости, это будет концентрация 20%. процентная. То есть это будет чуть-чуть меньше, чем у нас, допустим, в ламбре. Но мы не рискнули брать больше, потому что ароматы действительно очень такие прям стойкие да, стойкие и крутые. Значит, 50 миллилитров концентрации 20% это духи, чтобы вы понимали. Это духи будут. Поэтому это будет прям огонь. В коллекции ароматов у нас, я покажу сейчас на, вот на экране, но ну, видите, здесь сейчас сжато, он чуть-чуть попузатее, попузатее флакончик, он на самом деле, а, в чем еще его прелесть, он не такой, он чуть-чуть сжатый, да, то есть вот он вытянулся на экране, он будет пузатее и короче. Вот как здесь на экране вы посмотрите потом. Его э, кайф еще в том, что он, хоть он 50 мл, он кажется маленьким. Его удобно брать с собой в поездки, потому что это же путешествие. То есть 50 мл, но он такой вот малыш, маленький, в руку кладется очень, очень удобный. 50 мл духи в такой вот небольшой, ну, небольшой флакончик. Стекло прозрачное, посмотрите, все, да, стекло отличное, прям. Колпачки черные, да. Они не белые, не черные, они будут иметь определенный оттенок. Да, ну не такой, не такой. В процессе участия, в процессе создания дизайна участвовал, еще раз подчеркну, три страны. То есть мы собирали отзывы. Отбирали количество, большое количество проектов. Этот проект, который по сути победил и был отобран там, большим количеством людей, условно говоря. Да? В коллекции, еще раз подчеркну, будет 12 ароматов. А почему 12? Да, потому что 12. Не почему. Потому что захотелось 12 ароматов. А, дюжина. Дюжина, да. Первые ароматы, мы запуск ароматов будем проводить продажи. я планирую с нового года, если получится раньше, это хорошо. То есть мы планируем, мы с нового года точно начнем, скажем так. С нового года точно начнем, получится раньше, хорошо. То есть об этом мы будем знать чуть-чуть попозже. Могу сказать, что в любом случае в течение ближайших шести месяцев у нас точно появится четверка, потому что два из них уже в процессе производства. Они уже названы, у них есть названия, мы сегодня сейчас их услыш услышим и видим. Вы уже знаете да. Мы увидим сегодня два названия, послушаем один из них, потому что второй мы отправили чуть-чуть доработать, потому что нам там не понравилась одна деталь. Это абсолютный концепт, они будут совсем в другом концепте, в том числе пробников над которым мы сейчас работаем. Значит, ароматы заказаны, стекло заказано, крышки заказаны, коробки заказаны. То есть процесс за, запущен. Значит, что касается пробников. Пробники достаточно сложная для нас задача. Мы хотели тоже пробники сделать ну так, чтобы круто. Есть хорошие предложения по пробникам, но есть предложения, которые... Мы считаем, что они неоправданно дороги, а есть предложения, которые мы считаем по цене хорошими, но есть риск того, что они будут течь, поэтому мы сейчас проводим испытания. Мы хотим, чтобы все-таки этот продукт, поскольку он выше уровнем, он действительно выше уровнем, чтобы он был на свой уровень тянул. Да? Поэтому с пробниками сейчас работа ведется. Надеюсь, что успеем к запуску. Значит... Познакомимся, наверное, с продуктами. Или не познакомимся сейчас, наверное, озвучим, как это есть. Значит, первый из этих ароматов, он нас будет называться Амальфи. Прототип, название прототипа сейчас говорить не буду, сами узнаете. Может быть, кто-то сейчас интересно будет послушать, скажет, о, узнал. У нас есть, кстати говоря, коллега, работает в московском офисе. И, кстати говоря, зовут ее Гуарик. Она сама родом из Армении. И она очень любит, она настолько любит ароматы, что она не может об этом не говорить. Вот. И я хочу, если Гуарик меня слышит, то огромное спасибо, потому что Гуарик проделала большую работу, она помогала находить образцы. Приходила прям в какие-то гипермаркеты, какие-то бьюти, какие-то салоны, и притаскивала образцы, которые, в принципе, нам помогли дальше двигаться с этим, ну, то есть ускоряли процесс. Вот. Амальфи, назвали Амальфи тоже методом Сбора мнений. Это аромат группы древесно-цитрусовых, цветочно-цитрусовых, у которого на старте есть бергамот и апельсин. Сердечная вторая нота это кедровое дерево и фиалка, и в базе витивер, мускус и амбра. Аромат очень роскошный, честно сказать. Я когда его впервые услышал, наверное, еще года два-три назад, я подумал, что ну, такое мы себе позволить точно не можем. Ну, то есть это, это, прям, это прям такое звучание. Поэтому этот аромат, в принципе, он первым вошел в коллекцию. Предложен был, кстати говоря, нашим коллегам из, из Украины. Вот. Мы сегодня его послушаем и оценим, и создадим первые отзывы. Что такое Амальфи, я в двух словах расскажу. Амальфи – это, может быть, кто-то слышал, я уже в Сочи говорил об этом, но немножко расскажу. Амальфи, Амальфийское э, побережье это, – это Италия. Это, условно говоря, если представить себе сапог, сапог двигается вот туда, а здесь снизу находится Сицилия. То есть это юго-западное побережье Италии. Если говорить про место, вот Неаполь. Здесь под Неаполем есть э, Везувий и Амальфийское побережье. Вот оно вот здесь. То есть это даже не город, это целое побережье. Это города, которые прилеплены к высоким скалам. Э, очень излюбленное место отдыха итальянцев. Богатое такое дорогое место. Туда, куда приходят яхты. Очень живописное место с потрясающей кухней, и с, это, это с проехать. Э, проехать. прекрасными какими-то видами. Это, ну, то есть, Я еще раз говорю, если кто-то когда-то будет в Италии и будете где-то в этом месте проезжать, не забудьте туда заехать, потому что место стоит того, чтобы туда посетить. Не только потому, что у нас аромат называется Амальфия, а потому, что это действительно крутое и классное место. А, на яхте... Вопрос был, был, был, был ли Вы там на яхте? Там, да. Я был там на яхте, да. Я заходил туда на, на лодке, да. Была у меня такая счастливая возможность. <реклама> Второй аромат, он называется Rio. Его, к сожалению, мы сегодня не послушаем. Его мы отправили на, на корректировку. Корректировка сделана, но мы не получили обратно образец. Поэтому послушать мы его сегодня не сможем. Корректировка нам не понравилась деталь на старте, на первой ноте. то есть Мы попросили ее чуть-чуть откорректировать и сделать... Помягче. помягче да вы помните эту? Да. это тоже очень крутой аромат он ярче он динамичнее он э, такой чтобы было понятно название было э, предложено одним из э, это был чей, чей сын это внук, внук. а был, приехал да, внук, которому было 18 или 17 нет, лет, нет, или 19. Меньше, меньше. Меньше, меньше. И вот он попал на презентацию аромата, он послушал аромат и слушал внимательно презентацию. Молодой такой мальчишка, да, он был помоложе. И он говорит, послушайте, а, а есть идея? Какая идея? И он предложил название Рио. Ну, мы как-то послушали, а слушают действительно, но ну, как-то... Сам аромат, он такой, он динамичнее, в нем больше красок, он, он действительно чем-то похож на, на карнавал рио де когда там цветы, танцы и все. Но мы поставили вопросник этот аромат и начали спрашивать. И надо, вы представляете ситуацию, когда опросник уже, мы собрали порядка там 40-50 голосов по поводу ароматов, и в этот момент попадает туда Рио. И мы продолжаем опрос. Вот за оставшееся время опроса, еще где-то порядка месяца мы делали опрос, Рио выигрывает, прям сносит все. Поэтому мы решили, ну раз так, значит вопрос, так само и появилось, мы появилось, бы. Понятно, что да. да, Важно было еще сделать так, чтобы он был название было короткое, емкое и хорошо запоминаемое. Сам аромат стоит того, чтобы попробовать, как собственно все, которые... Я почти Я уверен, что... Да не почти, а уверен, что наверняка э, кто-то отдаст предпочтение одному или второму. Э, на старте э, персик, бергамот и лимон. Э, дальше у нас раскрываются нероли, э, пион жасмин, и жасмин. В базе у нас третьи ноты э, амбра, э, дуб и э, сладкое дерево. Опять, господи, свитвуд. Сладкое дерево? Да. Да сандал и, и и и мы его сегодня не послушаем но, но послушаем скоро буквально через да это фиалка да ну что знакомимся ребята э, я конечно очень извиняюсь но вам не удастся услышать аромат я думаю что вот отзывы всех присутствующих дадут вам понимание, каково это. Познакомимся, наверное, сначала с первым самальфи, а потом со вторым. И я по поводу второго потом скажу свое открытие вчерашнего дня. Если кто отгадает, ну кто-то знает, конечно, вот э, Таня Крылова знает, не э, Дима не знает, Гульна знает прототип. Может, кто-то еще знает, не знаю. Он Но, он может, кто-то Может быть, кто-то почувствует, вспомнит. Это после. Вы... Да подождите на руку. Нет, ну, Супруга, мы получили образец, сделали две презентации, Вы остальное супру... В июне. Супруг... Вот в июне было вот, вот так вот, а супруга все остальное... Все, да, я использовал, говорю, куда? Разбирайте. Еще нанести? Ну, Татьяна, два, три. Ага. Uh -huh. Это Амальфи. Да, он больше с моей точки зрения то ли более, более, более женский. Нет, нет, это, это основные а на самом деле все нишевые ароматы они мало того, что у них более дорогие э, ингредиенты, количество ингредиентов существенно больше, чем обычно применяется в, э, в парфюмерии. Поэтому это не только там, там дороговизна одного ингредиента, их много очень. Они поэтому нас, настолько многогранно раскрываются. То есть, вот сейчас на, на старте пос, услышите одни ноты, достаточно быстро вы почувствуете, как начинают раскрываться другие. Амальфи, послушали да с этим послушали оригинал стоит вот лучше Как? Похожих нету, да. Но теперь у нас появится два похожих. Объясню, почему. Но, может, это... это субъективное, безусловно, мнение. Я вчера готовился. У нас есть... Ну, Этот аромат, он уже запущен в производство. Третий мы тоже запустили, но еще пока не выбрали название. Поэтому завтра, сегодня я вас отправлю... А, а, а, а, ну, отдыхать <связать> вечером с тем, что Попробуем. завтра мы соберемся и вы дадите варианты предложения. Да, нормально, в 8 утра. Вечно, Нет, вы сегодня а подумаете, набросайте. Господи, а Нет, мы в любом случае, да, будем собирать мнение, потому что, ну, как бы, мы не отходим от принципа. Вы можете предложить свое название. Вот на, это это уже. Сзрай, на, на следующий, который мы сейчас а, послушаем, вы можете предложить свое название. Открытие моего вчерашнего дня. Мы долго у нас было как: мы сделали два аромата, отправили, сдел, сделали по нему тесты, потестировали, подискутировали, поспрашивали, хорошо, нехорошо. Название послушали, повыбирали, все, закрыли, собственно, определились с проектом, отправили. Второй. И начали выбирать два вторых. То есть вторую пару. То есть мы их парами хотели выпускать. Определились с третьим, номер, с третьим ароматом, который пойдет. Вот сейчас мы его послушаем. Вот я вам предложу сейчас отложить все блоттеры э, в сторону. Попить водичку, потому что вас ждет такой же сюрприз, как меня вчера. Да, э, мы выбрали третий и уже четвертый аромат. Третий уже э, имеем образец. Вот он. Ну, то есть да, мы причем имели их четыре штуки разных, четыре разных. И методом выбора, отбора, тестирования, долгой работы мы, собственно, отобрали лучшие. Причем он оказался самым дорогим. Да, кстати говоря, ароматы будут стоить по-разному. Потому что есть композиции, которые, ну, к сожалению, мы не можем выдержать. То есть они будут по-разному стоить. Этот аромат, когда уже с этими определились, с, первыми, с первой пары, мы начали, ну, выбрали, собственно говоря. Ну и все, запустили его, послушали много отзывов. У меня вот, допустим, есть знакомая, она работает в офисе, и у нее, говорит, в комнате 6 человек. Она говорит, слушайте, ну, у меня пятеро из шестерых пользуются этим ароматом в оригинале. И очень ждет. Он говорит, Так, погнали. Ну, каково же было мое разочарование? Что готовы? Да, вы послушайте. И... Да, я... Это вам. Нет, а мне вообще... да. Но они в группе в одной. А я понял, что мы выбрали ароматы, которые находятся в близкой группе. Подожди, подожди, я она не только открыл, да. он только открыл, О! он только зашел, он только зашел, сейчас все хватит, я тебе уверяю. Это а это прям, ну, я не, даже не знаю, что сказать. Моя супруга ждет три аромата, я говорю, ну так мы сейчас 12 купим. Вкусно? Как аромат? Первый. Вот, сейчас обрати... вот кому больше понравился первый? Давайте вот просто ради интереса. Первый, кому больше понравился? Амальфи. Будем уже его называть. Амальфи. Две руки, три руки. Кому больше второй понравился? А тебе не понравился, что ли? Самое интересное, что мне тоже больше нравится Амальфи. Моей супруге больше нравится этот. Он еще пока без названия. И они, несмотря на то, что он находится в одной группе, ну, в близкой группе, потому что они, у них много цветов, вот этой вот, вот такой вот мягкой теплоты какой-то, да? Они абсолютно по-разному раскрываются. Вот немножко поживете с ним, он через какое-то время, они прям начнут расходиться по, по раскрываемости, несмотря на то, что на старт они кажутся, что они близкие. Они совсем разные. Ну, мне так вчера показалось. Всю ставку, наверное. устал, наверное, да? да? Очень хороший аромат, очень такой он. Нравится? Нравится? Да, я потом вам по секрету скажу, что это. А никто не угадал, кто прототип? Вот завтра мы все, все обсудим. Там много чего есть на самом деле и он может получиться одним из самых у нас но он, он, он крутой он прям крутой нет. четвертый он крут он, он вкусный нет поскольку вы сегодня находитесь у нас в гостях Это был Амальфи. Кому дальше на кожу нанести? Этот на кожу кому, да? Да коронавирус все-таки был следовать в не любом не случае не друзья не мои это, это не прям не первые не первые 30 секунд Вот мы когда четыре образца отслу отслушивали. У нас один из два из образцов. У них еще более яркий вот этот вот был, о был старт, о вот, котором вы говорите. Он чуть-чуть такой, да, но они очень классно открывались. И вот мы понимали, что такой старт. Надо его чуть мягче сделать. Вот в этом, вот в этом варианте он мягче старт, и у него, он, у него очень долгое раскрытие у вот этого аромата. Вот тут, вот тут вот он прям очень долго, вот вы на руку нанесли, будете его долго чувствовать, потому что он жить на вас будет долго. А у оригинала такое, такая же стартовая нота. У прототипа абсолютно такой же старт. Вот он на, на старте такой, а потом он начинает потихонечку разворачиваться. И причем э, эта нота, она есть как в амальфе, так и в этом образце. Но в амальфе она звучит чуть-чуть мягче. Сейчас нормально раскрылся, хорошо? А будет, а будет еще Рио. Мы послушаем его, когда будет, придут первые образцы. Вы все получите эти образцы к себе в руки, как те, кто отважился приехать к нам в Москву. Пятьдесят миллилитров. У нас нет пока. Это медицинская компания. Фармакологическая, фарма фармацевтическая. Ну, это просто сотрудники, они просто им нравятся молодые девчонки, им там по 30-35 лет, они этим пользуются. Когда это будет, еще раз, значит, в, в начале, э, то есть мы старт планируем с начала года. Очень хочется получить это в декабрю, чтобы уже в Новый год кайфануть. Но если получится, слава Богу. То есть, в принципе, это лучшее развитие событий. Но так по-хорошему мы планируем к Новому году. Четыре аромата появятся у нас в перв... точно в... в первом квартале следующего года. И остальные восемь мы будем до вводить ну, в течение года. То есть мы... Да, в течение года, то есть мы думаем, что 10-12 ароматов, не знаю, успели ли 12, потому что процесс трудоемкий, но, тем не менее, 10-12 ароматов постараемся вести в течение то года. <с2> Видите? Поэтому унисекс. Sí, да. Парфюм. Ну, это парфюм, он будет на коробке написан парфюм. Это парфюм. 20, 20, 20, это 20, 20, 20. парфюм. Парфюм, вода, у нее же концентрация ниже, существенно, 13-15, если я не ошибаюсь. У парфюма 19-22. Но просто здесь, если делать еще более насыщенным, это будет вот прям... <саспроэнергия> Поэтому <саспроэнергия> нет, нет смысла никакого. У меня на сегодня с этим что я... <саспроэнергия> Спасибо. Что я хотел бы вам предложить потому что мы тоже будем делать по этому поводу запуск точно тоже будем делать марафоны презентации включайтесь вовлекайтесь своих ребят вовлекайте потому что ну, мне хочется чтобы это было даже не потому что это какие ну даже не потому что это продать надо а потому что хочется чтобы Пушу это было жить. чтобы это приносило удовольствие да. вот поэтому ждем очень ждем я очень жду Вот, и спасибо нашим коллегам европейским, потому что они на самом деле э, включились в этот проект сначала так со Сапаской, а сейчас, когда получили первые образцы, они сказали, о, это да, это, Поэтому очень буду рад, если и в остальных странах наших ламбре это приживется так, как хотелось бы и Вы здесь. Вы Конечно, конечно. Ну, сегодня все. Ребята, видеоконференция заканчивается. Мне очень жаль, что не удалось поделиться с вами ароматом, но надеюсь, что вы, вам удастся его послушать в ближайших несколько месяцев в рамках презентации, которую мы будем проводить. Все, сегодня, наверное, все. Мы дальше двигаемся гулять. Идем в ресторан, лучший, наверное, один из лучших. Продолжим завтра. Презентация будет завтра по поводу работы, уже по поводу бизнеса, как выстраивать бизнес. Все, что касается сетей. Начинаем в 10. Ну и, собственно, до завтра. Все? Спасибо. Спасибо. Спасибо.